Спокойно! Сейчас мы все объясним. Remote Employees — это аутстаффинговая компания, цель которой — предложение услуг сотрудников на иностранный рынок. Проект — это запрос заказчика, который мы выполняем путем подбора специалистов. Для этого назначаем собеседование, на котором выбирают наиболее подходящего кандидата. Ты по-прежнему остаешься частью нашей команды, но теперь ты будешь выполнять задания клиента и получать за это бонус к зарплате. Основная задача Remote Employees — устроить сотрудника на проект, чтобы ты приобретал опыт работы в международных компаниях, а мы оставались в нише аутстафинга. Проект — это отличная возможность поработать с иностранным клиентом, научиться новому, попрактиковать свой английский и даже добиться карьерного роста.